Thank you. В ответ я спросил их, ребят, вы всех зовете в эту вашу МСА, Мусульманскую студенческую ассоциацию? Они говорят, да. Я такой, вау, это будет круто, я обязательно приду. И когда я пришел на первую встречу МСА, там, в пустой комнате, были эти два парня, листовки и коробка спицей. Вот и все, что там было. Я подумал, может, я ошибся комнатой? Потому что я не увидел никакого собрания, там вообще ничего не происходило. Я уже собрался уходить, но те ребята остановили меня. «Хотя бы поешь пиццу, прежде чем уйдешь». Я присел, мы познакомились поближе и довольно быстро подружились. Один из тех ребят время от времени стал подвозить меня до дома. И вот как-то раз этот мой друг, я не буду сегодня называть его имя, остановил машину возле мечети и сказал, «Пойду помолюсь, если ты не против». Он не позвал меня с собой, потому что много раз слышал, как я ругал и критиковал ислам, как я говорил о том, что Коран это полная бессмыслица, все эти вещи. А он сидел и слушал. Не отвечал, не спорил со мной, ничего. И в тот день, когда мы застряли в пробке, он остановился возле одной из мечетей, маленького здания какого-то склада, и сказал, «Если не возражаешь, я зайду, помолюсь». И вот, несмотря на все споры, которые я вел, будучи агностиком, не верящим в религию, что-то внутри меня сказало, я тоже должен туда пойти. И я зашел в мечеть, был Магриб, и уже читали Третий ракет. До сих пор помню этот момент, мы присоединились к молитве в Третьем Рокеате. И я так давно не молился, что не помнил даже, как это делается. Итак, я присоединился к Третьему Рокеату, и когда все произнесли салям, я тоже это сделал. Я не закончил молитву, я просто не знал, как. Но знаете, мне стало так хорошо, и за всю оставшуюся дорогу я не произнес ни слова. Придя домой, я сразу стал смотреть, как молиться. Думал о том, как это делать правильно. Ощущения были потрясающими. И я начал стараться привыкнуть молиться. Я не знал, как молиться, поэтому просил его встать имамом, чтобы повторять за ним. Он тот, кто показал мне мечети в районе Квинс. Этот брат познакомил меня с моим учителем арабского, а также с преподавателем по таджвиду. Вот что я пытаюсь вам сказать. Если бы не было МСА, возможно, я бы сейчас не стоял перед вами. Это удивительно. Я вот только что возглавлял коллективный намаз на национальном съезде МСА. А ведь мой путь начался с МСА, когда я даже не знал, как совершать молитву. Я не знал даже этого. И вот что я пытаюсь вам сказать. Следующий Нуман Алихан, следующий Яср Кады, следующий Омар Сулейман и Хамза Юсов сидят сейчас где-то в университетах и задаются вопросом о Боге. Они мусульмане, они родились в мусульманских семьях, но их вопросы остались неотвеченными. Они в кампусе в Нью-Йорке, они в кампусе в Нью-Джерси, Висконсине, Вирджинии, они во всех этих местах и у них нет связи ни с одной мечетью. И у них нет связи ни с каким ученым, ни с одним религиозным источником. И они знают об исламе столько же, сколько знают о нем не мусульмане. И это не их вина. И Единственный человеческий контакт для них и возможность узнать об исламе – это другой мусульманин в кампусе. Может быть. Это, возможно, единственная живая связь, которая у них есть. Меня воспитали таким образом, и мое мышление складывалось так, что сама идея подойти к бородатому человеку пугала меня. Эти люди фанатики, думал я, экстремисты. И, кстати, это было до 11 сентября. Это психи, они пугают, они осуждаемы. Я не хочу иметь с ними ничего общего. Я хочу держаться от них как можно дальше. Но с однокурсниками я мог разговаривать. Мы часто не понимаем, что на самом деле битва за ислам происходит не на полях сражений. Сражение за эту религию, борьба этой уммы, несет не экономический характер. Она не имеет ни политическую, ни военную природу. Настоящее сражение этой уммы – это те молодые люди, которые теряют свою веру, свой ислам в колледжах по всем Соединенным Штатам. В Канаде, Австралии, в Европе и даже в мусульманских странах. Эта история происходит не только в США. Это происходит во всем мире. И я хочу сказать, что борьба, о которой вы размышляете, на самом деле происходит глубоко внутри нас самих. Но на примере Техасского университета в Остине, это не просто усилие 30-40 мусульман в кампусе. Это борьба всей уммы. Эти молодые люди нуждаются в нашей поддержке. Это место, куда вновь придет и воспрянет ислам. Величайшие мыслители уммы выйдут из числа тех, кто пребывал в глубоких сомнениях. Они почти потеряли свою веру. И когда они вновь обретут ее, ни у кого не будет имана сильнее, чем у них. Эти молодые люди – будущее нашей уммы. И если мы не инвестируем в них, тогда меня не волнует, насколько велики наши мечети. Тогда мне все равно, как много земли мы можем купить, сколько учреждений мы можем построить. И единственное учреждение, о котором мы должны беспокоиться, это наше следующее поколение. Это единственно важно».